Дорада по-мароккански очень легко готовится и имеет очень приятный нежный вкус, отлично подойдет для небольших дружеских посиделок с кружечкой пива. На Карибских островах рыбу Дорода называют богиней любви, считается, что ее надо отведать вместе со своим любимым человеком, этот классический рецепт дорада по-мароккански приятно удивит вас и легкостью приготовления, и нежным вкусом, Мясо этой рыбы считается диетическим, оно совершенно нежирное. Этот простой рецепт Дорадо по мароккански по праву достоин занять место в вашей домашней кулинарной книге. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. Если вы собрались готовить рыбу вечером, с утра приготовьте лимоны, нарежьте их тонкими ломтиками и присыпьте солью. А теперь приступаем непосредственно к приготовлению нашего блюда. Рыбу чистим, моем. Натираем тушки солью. перцем и вкладываем в брюшко листики зелени. Смешиваем оливковое масло, сахар, соль, паприку. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Противень смазываем маслом, выкладываем на него рыбу. Кружочки лимона споласкиваем и выкладываем на рыбу, засыпаем поверху оливки и поливаем смесью оливкового масла и специй. Запекаем наше блюдо в разогретой до 200 градусов духовке около 25-30 минут, периодически поливайте рыбу образовавшимся соком. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Продукты и их количество, далее. Дорода! 2 штуки, оливки, 200 грамм, без косточек, лимон, 2 штуки, масло оливковое, 100 грамм, паприка молотая, 1 столовая ложка, сахар, 1 щепотка, соль, 1 чайная ложка, 0,5 чайной ложки, для лимонов 0,5, для рыбы, кинза, 50 грамм, если вам не нравится запах зелени кинзы, вы можете заменить ее на укроп, петрушку, перец черный молотый, 1 щепотка, количество порций, 2 Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте. Подписка – гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Вы часть без вас.